Вот она, идеальненькая. Конечно. Док, я так старалась. В поте лица сидела по ночам, делала и дипломные проекты, и задания, еще дополнительно для себя. Ну, я такой человек, если я чего-то делаю, я делаю это до конца и, возможно, даже чуть больше. Невозможно, а точно чуть больше. Что я мог вообще? Да я все мог я и 3D-Максу научилась, хорошо, что у меня была практика в Ригеле, это мне очень помогло. Также иллюстратор, фотошоп, коралл, да я сейчас вообще-то практически все программы знаю и могу в них делать и да, все, что угодно. Углублюсь в графический дизайн, это сейчас важнее и актуальнее. Сейчас уже и по фотографии заказы есть, и уже в графическом дизайне да, что-то поступают, я делаю, тоже так же ночами сижу. Мария Анатольевна меня научила рисовать акварель. Это очень сложно давалось. И, наверное, с этого и начался мой интерес. Девчонки писали идти сюда, не идти. Я советовала, что...